Игры на свиданиях. Сегодняшним роликом я хочу начать серию тем, которые будут посвящены свиданию. Как делать ваше свидание интереснее. Потому что часто задают мне вопросы, о чем говорить на свиданиях с девочкой, как себя вести, какие-то техники просит и так далее. Именно с этого ролика все начнется. Я скоро аннотирую свой тренинг, который посвящен чисто свиданиям. И некоторые техники оттуда я хочу давать здесь вам на ютубе бесплатно. Если, опять же, вам это интересно, напишите в комментариях, чтобы я также знал, что да... Да, хотим проводить круче свидания. Но перед тем, как начать, я хочу сказать, что в конце этого видео будет приглашение на одну крутую штуку, которую я крайне рекомендую тебе посетить, если тебе интересна тема знакомств с девушками. Собирается большая движуха, но об этом в конце видео. Сегодня мы рассмотрим только одну игру, я узнал ее давным-давно с блога idem88lifejournal.com. Можешь зайти посмотреть, почитать, парень достаточно интересно соблазняет, пишет интересные темы. Правда, похоже, он уже от темы отошел. Но не суть. Сама игра называется «Игра вопроса». Я про нее уже рассказывал, но давайте мы теперь структурировать материал, чтобы у вас было, ну, как минимум, по плейлистам. Суть игры простая. Ты садишься с ней на свидание, на первом свидании, либо на быстром свидании, и говоришь, давай сыграем в игру. Но, как правило, спрашивают, какую? Ты говоришь, игра, вопросы. Есть четыре правила. Задаем вопросы друг другу по очереди, повторять вопросы нельзя, отвечать только правду, и ты начинаешь. Игра поможет тебе, если ты не знаешь, о чем общаться с девочкой, и если у тебя свидание проходит как-то тухленько, нет тем для разговора, пожалуйста, используй. Я рекомендую ее все-таки начинать и раньше 20-30 минут вашего общения, потому что при помощи игры вопросов вы можете залезть из стадии привлечения в стадию раппорта. А это очередная стадия, это продвижение. Надо продвигаться, не просто сидеть час. Она не приходит на следующее задание, нафиг надо. Какие вопросы я рекомендую задать в обязательном порядке? Это 5 качеств, которые тебе нравятся в мужчинах, 5 качеств, которые тебе не нравятся в мужчинах, и что тебе понравилось во мне. Но что тебе не понравилось во мне, мы не задаем. Не буду объяснять психологическую сторону этих вопросов, просто вот чтобы видео не удлинять используйте эти вопросы. Первые же два вопроса нам нужны для того, чтобы понять вообще, что перед нами за девушка, потому что ты с ней только познакомился, мало о ней что знаешь, непонятно, она хорошая, интересная для продолжения тебе или неинтересная, как она вообще смотрит на мужиков, смотрит она на мужиков как на кошельки, как средства ресурсы, которые можно выманивать у мужчин, либо ей интересны мужчины с другой стороны. Попробуй поиграть в эту игру, сразу скажу также, что не все девушки в нее вписываются, но большинство. Как эта игра работает, ты можешь посмотреть на наших прошлых свиданиях, которые я выкладывал, мы показываем, мы показываем те техники, которые рассказываем. Один вопросик, парни, хотите ли вы, чтобы мы, э, как старые добрые времена, разбирали те свидания, которые выкладываем, то есть, что делает хорошо, что сделали хорошо, что сделали не очень, где можно сделать лучше, где накосячили, где надо было продвигаться быстрее, где вообще просто суперски, вот прямо здесь это надо было делать. Пишите об этом в комментариях. И как вам такая тема с играми для свиданий, с такими темами приколющиками, которые вы можете использовать на свидании, также напишите в комментарии. Если вам понравилось, ставьте это видео лайк, а теперь обещанное приглашение. Планируется большая движуха при участии в таких проектов, как Squidman, «Мужской университет», Natural Selection, «Раду Today, «Территория соблазнов, поле». И в том числе от меня вы получите одну очень жирную-жирную плюшечку, которую я раньше никогда не давал, по крайней мере, бесплатно. Поэтому 6 дней, и если ты хочешь научиться знакомиться, тебе не хватает мотивации, здесь будет каждый день даваться задание, вы будете учиться по рабочей проверенной методике, и как следствие, все-таки... Научитесь знакомиться. Знакомиться, а не просто проходить, когда вы видите девочку, прошел, взглядом посмотрел, попчик хороший, эх, не подойду. Записывайте сейчас, потому что начало уже совсем-совсем скоро. На этом все, всем счастливо!